Как, как себя полюбить, да? Как себя полюбить? Принимать себя три раза в день со всеми своими недостатками. Первый шаг к принятию себя – это как раз принять свое неприятие себя. Да, дорогие друзья, вот послушайте вот это вот выражение. Потому что, почему мы говорим «принимать себя»? Вот, да. У нас было упражнение, помните, вот я принимаю свой, свой ум, свои мысли, свою боль и так далее. А в этом случае вы принимаете себя, то есть со всеми своими недостатками. И первый шаг к принятию себя ⁇ это вот как раз принять свое неприятие себя. То есть что вы в себе не принимаете, вот это нужно принять, понимаете? Угу. Относиться к себе снисходительно. Я принимаю себя таким, каков есть. Принимать все свои мысли и поступки без сожаления, без чувства вины, без обиды на себя, без стыда и наслаждаться своим внешним и внутренним миром. Угу. А Это знаете, вот как происходит. А, то есть мы с вами а, рабы социума. Понимаете? И вот навигация социума идет к тому, что э, нам диктуют. Диктуют наши границы, как нам поступать, что нам делать. Понимаете? И мы на основе этого моделируем свою жизнь. Но нам нужно понимать, что э, э, здесь понимать то, что мы не обязаны. Мы не обязаны вести себя так. Понимаете, вот это вот убрать из себя вот это долженствование. Долженствование и э, принимать мир таким, какой он есть, вот, без осуждения. Потому что у многих это идет к тому, что это получается вот такой вот страх осуждений. Понимаете, а что, а что другие скажут? Да? Э, как он обо мне подумает? Э, понимаете, то есть убрать из себя вот, этот, вот эту конфликтность, вот этого неприятия себя, вот эту конфликтность, которая происходит в вас, самим собой. То есть вы конфликту, конфликтуете, когда особенно э, вам говорят, вот, например, вы смотрите в зеркало и говорите себе, «Ой, какой же у меня сегодня нос! Ой, какой же у меня сегодня живот вылез! Ой, там я себе не нравлюсь! Ой, что-то какая-то я помята!» И так далее, понимаете? И вы ваше внимание вот вы свое сознание да вы свое сознание сознание вообще переводится внимание да да вот вы свое вот это сознание обращаете на минусы понимаете то есть ваша задача перестать это делать понимаете и не ощущать вот эту стыд, вину по тому случаю, что вам кажется, вот есть у некоторых вот такая, знаете, вот идея их как наваждение. Особенно это у молодежи в основном, да? Они там часами стоят перед зеркалом. Вот у меня вот это вот так, у меня вот, вот это так. Что, что мне делать там, как, как мне быть? Вот у меня ноги кривые, у меня глаза косые. Ну и так далее, и так далее. Понимаете, начинается. И это приводит к тому, что вы в жизни начинаете к себе больше всего придираться. Вот представьте по отношению к ребенку или по отношению к другому человеку. Что происходит, когда вы начинаете придираться к нему? Ведь когда вы начинаете к нему придираться, что происходит? Этот человек… Или в лучшем случае, или это если ваша подруга, в лучшем случае куда-нибудь исчезает, а в худшем случае с вами ругается. Да? То есть конфликт такой наступает или закрывается от вас. Понимаете, он уже с вами не делится, он уже не открытый, он уже как бы не радуется вашему присутствию. да То же самое и вы. А представьте, вы сами на себя. А к чему это приводит? Это приводит, дорогие мои, прежде всего к таким опухолевым разным заболеваниям. Понимаете, это бьет у вас по вашему самолюбию, поэтому нужно перестать это делать. Понимаете, просто перестать это делать. Это тоже, дорогие мои, к сожалению, привычка.